Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и у меня новость для тех, кто ждал ежемесячный ивент. В этот раз он будет стартовать не первого числа, а четвертого. И я очень-очень рад, что отсылка пошла именно на Терминатора. Арни засветили на Новый год. Ну, не, пускай не сильно качественно, но засветили. И возможно, возможно, это был просто разогрев. Так вот, ежемесячный ивент однозначно будет каким-то образом связан с э, серией фильмов и вообще с историей по Терминатору. Но мало того, что вот это коррекция, Картинка четко стилизована под э, то, как видит э, термик, все, что его окружает. Ну и плюс еще к тому, то, что написано в самом описании по поводу того, что главному герою необходимо найти себе подходящую одежду и транспорт. Короче говоря, я так понимаю, что ребята-разработчики решили заморочиться и сделать что-то в стиле Терминатора на ежемесячном ивенте. Не удивлюсь, если на этом ивентике будет возможность получить, явно тем, кто задонатит в ивентик, получить по нижней линейке... Вот эти вот словно известные Камуфляжики с Арни Насчет милые крайне сильно сомневаюсь А возможно, ребят, возможно Это мое предположение, там будут Еще и новые какие-то камуфляжики Связанные конкретно с Терминатором Это я очень сильно надеюсь Явно будет Аватар, и Аватар скорее всего будет Я так предполагаю, связан с черепушкой Железной э, Терминатора Ну, будет смотреться стильно Это, наверное, будет один из немногих Аватаров Которые я хотел бы получить себе В коллекцию. Я вообще Аватар Вообще не воспринимаю, вот полностью Ну никак, но вот с термиком Я бы с удовольствием себе заимел Если действительно разработчики решат И решили уже Это ввести в игру Что же касается самого ивента, я буду безумно Безумно, ребят, расстроен Если он будет, как обычно Представлять собой в виде машина, Которая там можно будет получить Просто что-то перерисованное Ну вот типа вот этого вот допустим товарища а, Ну допустим типа вот этого вот товарища Ну короче говоря ребят ход мысли вы поняли Я очень-очень сильно хотел бы Чтобы в этом ежемесячном ивенте Была какая-то уникальная машина Машина которая будет внешне кардинально отличаться от всех остальных а, Ну вот типа вот, вот этого вот допустим товарища Я не знаю захотели ли разработчики за заморочиться над таким приколом, но очень сильно на это надеюсь, потому что уникальных машин в игре не так уж и много. Стандартных машин просто перерисованных огромное количество. Вот, допустим, тот же «Франкенштанг» — уникальная машина. Да, сборная солянка с разных транспортных средств, но, согласитесь, уникальность с ним есть. Так вот, если разработчики все таки слава богу, даст бог, в этом ивенте заморочились, и они туда вставили машину Которая будет еще и иметь отсылку К истории по терминаторам Я буду безумно счастлив Я в свое время закатал просто таки До дыр а, кассету С терминатором вторым Которая была еще вот в такой вот приблизительно отзвучки. Ну и потом получил себе лицензионную кассету На Новый год в виде подарка И был настолько счастлив, вы себе не представляете Напишите, кстати, свое мнение по поводу Фильма Терминатор, считаете ли вы этот фильм Культовым, ну и на всякий случай Ребят, напишите, какого вы года рождения Чтобы понимать, если в комментарии Написано, что Терминатор второй вы не понимаете Ну, соответственно, будет все ясно а на данный момент, ребят, у меня все Ждем и Вентика, потираем руки Ну и готовимся к лучшему, всех благ Всего хорошего вам мира Ну и обязательно спокойствия, пока-пока